Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». А мы продолжаем знакомить вас с новинками товаров интернет-магазина «клёва.ком.е». И сегодня в обзоре катушка Vida WD-GFT 8000. Ну и кроме 8000 мы посмотрим также на 5000, но и такая же ее родной брат. Итак, друзья, производитель выпускает катушки с диаметром шпули 2000, 3000, 4 5 6000, 6000, 6000. При этом передаточное число катушек с меньшим диаметром шпули это двойка, тройка, четверка и пятерка. С передаточным числом 5,2 к одному. А катушки с шестеркой и восьмеркой более тяговые 5,0 к одному. О чем это говорит? О том, что за один оборот ручки лесоукладыватель делает 5 оборотов вокруг шпули. Количество подшипников у всех одинаковое, 4 плюс 1. Также видите информацию о емкости шпули по намотке лески разного диаметра. Ну, например, для пятитысячных, которые будем разбирать, 028 180 метров, 0,33-я 145 метров, 0,37-я 115 метров. И в восьмитысячной, 04 195 метров, 0,45-й 150 и 0,50-й 125 метров. Друзья, вот такие обычные классические катушки. На первый взгляд, значит, достаточно мощные, скажу я вам. Какой цвет сизый какой-то катушки. Стальной, стальной сизый цвет. Вот. Шпуль алюминиевая. Ручка мощная. Кнопка. Кноп такой прорезиненный, вращается нормально, ручка металлическая, цельнометаллическая, мгновенный антириверс присутствует, ход лескуклателя вокруг шпули при прокручивании ручки плавный, легкий, но вы слышите, шум присутствует. Катушка удешевлена тем, что не имеет дополнительных шпуль душка фиксируется четко в принципе проблем не думаю с самобросом не будет Но, конечно шум вы слышите да присутствует так смотрим люфты кнобе небольшой есть здесь в главной паре также небольшой присутствует продольный поперечный поперечного нет так здесь в штоке немножко есть где-то доля миллиметра технологический люфт есть поперечный поперечного нет Катушка, вернее шпуля. Тоже небольшой ходик есть люфта. Очень длинный ход фрикциона, который поможет вам настроить катушку так, как вы считаете необходимым. Посмотрим на такую же катушку, только меньшего диаметра шпули. Ну, в этой катушке довольно-таки меньше шум хотя тоже присутствует ну по люфтам в принципе вот в Кноби вообще его нет тут тоже его нет тут тоже его нет так, смотрим штоки нет нет и тут немножко есть то есть как бы Катушка с меньшим диаметром шпули, как на мой взгляд, собрана более качественно, что ли. Такая бюджетная катушка есть в нашем интернет-магазине. Скажу, что довольно-таки добротно сделана Люфты практически минимальные на большой и на маленькой практически их нет. Все элементы дорогой катушки в ней присутствуют. Мгновенный реверс, железная ручка, алюминиевая шпуля. То есть проблем с такой катушкой по идее быть не должно. Так, теперь мы их взвесим. 274 грамма это с пятитысячной шпулей и 502 грамма это с восьмитысячной шпулей. Уверен, что такая катушка порадует своих владельцев надежной и стабильной работой. Вот. И выбрав катушку с определенным диаметром шпули, можно оснастить удилище как поплавочное там баллонское удилище, так и фидерное и карповое. Напомню незабываемое правило нашего интернет-магазина klövo.com.e, которое касается любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар, дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для и рыбачьте с удовольствием. Но для этого покупайте только качественные рыбацкие товары и желательно в магазине klava.com.ee Всем удачи, всего хорошего, увидимся на рыбалке, пока!